Добрый день, друзья, тем, кто смотрит это видео. Я хотел бы оставить свой отзыв от общения с Павлом Леонидовым и с Викторией Нигматулиной, то, к чему я пришел, и выразить самый главный момент, что я лично понял. Я не хочу сейчас усложнять, я не хочу говорить о том, что было, что есть, сравнивать между собой. Хочу сказать прямо то, что для меня важно. Ребята, очень важно понять, что все, что происходит, не имеет никакого значения. Какой бы путь вы ни выбрали, все это приведет в конечном счете в никуда. И все, чему вы придаете значение, оно по сути своей ничтожно. Поэтому не проще жить легко и приносить в жизнь легкость, чем все усложнять и приносить в жизни сложности. Так вот, я пришел на этот канал, я пришел к этим людям абсолютно загруженным, абсолютно нервным и считающим, что все вокруг серьезно, я серьезный. И это было невыносимо. Я не знаю, как меня там вытерпели и просто не послали меня на четыре буквы, э, на 3, ну неважно. Вот. Но это было невыносимо. И со временем, только допуская невероятное количество ошибок и все пробуя на своем собственном, э, э, на своей собственной жизни, ты приходишь к выводу, что все, что у тебя в этой жизни есть, это только вот настоящий момент. То есть, по сути, ставьте между настоящим моментом и жизнью слово «равно». Исходя из этого, нет никаких проблем. То есть, вот я сижу, вот в данный момент мне ничего не угрожает, в данный момент у меня нет никаких проблем, в данный момент ничто не может мне помешать. Но в то же время, никто не может мне гарантировать, что через минуту я здесь буду сидеть, живенький, здоровенький, и все будет хорошо. То бишь... Я, зачем мне таскать с собой груз прошлого, и зачем мне думать о том, что будет, когда я за все это. Ну, по сути, не отвечаю. Для меня жизненно важно сейчас это научиться быть здесь и сейчас полностью. Когда я нахожусь в данном моменте, я не думаю, что как меня зовут, что мне делать, как мне поступить, а как меня мне подумают. Я просто делаю э, выбор моего сердца. То есть я хочу это делать, и я это делаю. От того, что я хочу, от того, что я делаю, что я хочу, я получаю удовольствие. От того, что я получаю удовольствие, я испытываю счастье. От того, что я счастливый, я счастливый, и счастливы все вокруг. Но это же логично. А, вспомните себя, когда вы играете в какую-нибудь игру, да, например, там, футбол, там, волейбол, да. Вы что думаете, как вы выглядите в этот момент? Вы что думаете о том, как вы одеты там, да? Вы просто сконцентрированы полностью в игре, и вам это приносит неимоверное удовольствие. И ваши качества действий наиболее продуктивные. Так вот, в жизни все то же самое. Воспринимайте жизнь как... Единственное, что у вас есть, как некая игра, где надо сконцентрироваться, прям вот все, что происходит, это, вот прям сконцентрироваться максимально, вот прям смотреть на все и прям ну, проявлять себя в том, что есть, играть с жизнью. Жизнь, она как живой человек. Если ты ее игнорируешь, она будет игнорировать тебя. Если ты с ней играешь, она будет играть с тобой. Если ты в ней хорошо, и она к тебе хорошо. Вот. Вот такой вот мой отзыв. Естественно, просто взять, прийти и ну вот услышать эти слова и начать жизнь, вот так вот, да, исходя из этого, это тяжело. Необходимо работать, необходимо проверять это все на себе, необходимо вести разговор с более опытными людьми. Для этого, для этого и создан канал Чистое сознание, чтобы Павел и там, Виктория и другие люди, которые тоже помогают развитию этого канала, чтобы они вам помогли разобраться. Потому что самые а, главные проблемы – это страх и недоверие жизни. Вы боитесь то, что когда вы а, отпустите контроль над жизнью, то все сейчас просто пиздец произойдет, Сейчас такое, что «А как же, как же я могу не думать о будущем? А как же я не могу не думать о прошлом? А если прошлое повлияет на будущее? Я же имел опыт или имел опыт того, и это же проецируется в будущем. Это будет то же самое. Я что, дурак?» Да вот как раз и ваша, ваша, ваша как бы, ваши страхи проецируются в будущем. Успокойтесь, не думайте, что и как, просто делайте, просто делайте. Не важно, что и как, главное, чтобы вы их получали это удовольствие. Благодарю за просмотр. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, пишите комментарии и подписывайтесь на канал «Чистое сознание».